Расскажите, пожалуйста, ритуал с розой для беременных. Берете розу чистую, в нее засыпаете рис, сверху розочку резиночкой заматываете в мешочек и ложите под подушку, и спите на этой розе. Перед тем, как родить, розу развязываете и говорите, теперь я рожу.